и снова всем привет с вами канал мастер про и сегодня у нас разбор как же в принципе правильно затягивать головку блока цилиндров то есть после того как мне все полностью закончили естественно я столкнулся с тем что необходимо правильно грамотно затянуть эту головку как я уже сказал перед тем как установить эту головку блока необходимо полностью отрепетировать все клапана, чтобы зазоры были нормальные, то есть чтобы зазоры были не маленькие, чтобы на впускных клапанах зазоры должны быть именно между распредвалом и толкателем на впускном, на впускных клапанах от 0.2 до 0.25 и, и на выпускных клапанах зазор должен быть от 0,25 до 0,3 то есть вот такие вот приблизительно зазоры должны быть для чего необходимы такие зазоры почему такая такая развалка в 5 соток дело в том что именно в зимних регионах где зима достаточно тяжелая где вот, например как вот у нас в Хабаровском крае зима доходит буквально бывает до 40 градусов а в Якутии так вообще наверное там больше и мы сталкиваемся с такой самой проблемой что Короче, распредвал встает буквально на толкатель и не может его провернуть, потому что в таком положении, тупо говоря, застыло масло, и он не может провернуть коленчатый вал. И мы сталкиваемся с такой проблемой, что действительно, да, зазоры маленькие, и в зимних регионах нужно выставлять зазоры слегка побольше, нежели как написано в мануале. То есть погрешность должна быть в 5 соток, если даже вы сделаете там чуть-чуть больше ну, там каких-нибудь там на одну сотку ничего критичного не будет но опять же я советую доверять такие вещи как выставить клапана э, довольно таки грамотным людям потому что в любом случае вам придется шлифовать те самые пятаки э, те самые... металлические пятаки как бы на толкателях то есть в любом случае вам это придется делать и вот эти самые монетки нужно шлифовать а так как в ютубе дофига полно всяких там деятелей, которые шлифуют петолки на обычном наждачном круге, это конечно полный пиздец поэтому я такое не советую никому делать и шлифовать их нужно только на нормальном шлифовальном станке пусть он будет старенький, но шлифовка будет одинарная, то есть там не должно быть под конус, тут должно быть все по прямой для того, чтобы все работало идеально ну давайте покажу схему затяжки болтов ну, не расскажу схему, а именно как лучше, в принципе, затягивать по мануалу Так указано там То есть, почему по мануалу А дело в том, что не с воздуха же эта тема берется, как грамотно затянуть болты Схему, конечно, я приложу вам на экране Но, чтобы вы понимали, что она вообще означает с на первонаперво вам понадобится вот такой вот динамометрический ключ Это торсионный ключ старого образца, который я в принципе взял у мужиков в гараже Он, погрешность у него конечно есть, но даже в мануале указано вот такой торсионный ключ Хоть он и старый, зато он надежный и если честно хрен с ним что случится Если у него стрелка до сих пор стоит на нуле, это означает то, что он еще сука рабочий Сколько ему лет, я не знаю Какого он производителя, тоже тут не указано Ничего на нем не написано, но самое главное, что он работает, и даже если у него есть какая-то погрешность, это не критично. Самое главное, чтобы ключ был именно вот в такой длинной ручке, в любом случае, потому что для затяжки данных болтов требуется довольно-таки хороший рычаг. Показываю. Начнем мы с того. Так, видим, да, то, что у меня уже как бы все собрано, но я вам, в принципе, расскажу. Так как болты у нас стоят, естественно, под распредвалами, нам необходимо, естественно, чтобы распредвалов до этого не было. И перед тем, как начать затягивать, да, мы смотрим по схеме болтов, мы начинаем затягивать болты. Схема может быть разная. Еще раз повторюсь, некоторые там там я бы затягивал по одной схеме, в мануале там другая схема, но суть у них у всех одна. Суть схемы всей затяжки, что начинаете вы затяжку болтов для начала с, центральной, с центральных болтов. Затем они идут крест-накрест. То есть у нас идет приблизительно там, первый, второй, там, третий, четвертый, пятый, шестой. И потом дальше больше. В принципе, не суть важно. Схему я в любом случае прилагаю. Ну, какая по мануалу есть. Можно там есть другая схема. Можно затягивать и по другой схеме. Не суть важно. Самое важное то, что затягивать болты нужно. Для начала два центральных, а потом крест. На крест их затягиваешь. И в концовке там может получиться вот так, так, там так и так. То есть вы заканчиваете вот так. Почему так? То есть в любом случае вы должны перед тем, как эти болты установить, затянуть. Вы должны для начала торсионным вот таким ключом сделать первый момент затяжки 29 ньютонов. И у меня здесь вот указано на стрелочке. Вот она. 30 ньютонов. Я, для, я себе затянул на, до 30 ньютонов и только потом начал протягивать болты основательно. По мануалу указано 29 ньютонов Но я думаю 1 ньютон это не такая критичная погрешность Которая вообще в принципе нужна в данном блоке Самое главное, чтобы вы понимали Для чего она сделана именно по мануалу вот так Дело в том, что протяжка болтов вы чувствуете Только когда протягиваете до 30, до 30 ньютонов Дальше, в последующем, затяжка будет уже идти до такой Болты будут до такой степени уже скрипеть Даже с маслом я потому что попробовал, и ни хрена, вот реально. Я за болты хорошо смазал машинным маслом. Они все были чистые, просто прям как слеза. Болты были новые, как я и показал в предыдущем ролике, если, конечно, я его в правильном порядке выложу. И, ну, я столкнулся действительно с той самой жопой, что получается болты затягиваются по мануала до 30 возьмем ну, 29-30 ньютонов вот таким способом и они хорошо ощущаются и дело в том что после того как вы э, будете последовательно протягивать болты вы столкнетесь с тем что дальше там уже буквально может дойти до скрипа и вот такую вот такую вот эту проблему вы действительно должны это учесть то есть э, дальше 29 ньютон дальше 30 ньютон вы начнете затягивать и там уже нужно затягивать их уже совсем по-другому то есть не то не ньютонами мерится, а именно по градусам то есть, то есть если вдруг вы затянули болты да например затем вам остальные болты, потом по той же самой схеме да, которую я там приложил вам необходимо протянуть болты э, приблизительно вот возьмете вот один болт да и до 90 градусов протягивайте болт каждый той же самой последовательности как я указал то есть, да, то есть вы протягиваете болты по 90 градусов и после второй протяжки у вас уже должна быть сила нагрузки на на самом динамометрическом ключе уже 70 ньютон это буквально 90 градусов вы протягиваете 70 ньютон у вас уже вылазит поэтому это самое и идет самый, самый, тот самый номер что и указано почему там в мануале указано Сначала протянуть 29 ньютон, затем вы протягиваете два раза по 90 градусов. А проблема вся в том, что если мы посмотрим на прокладку, да, она вся в принципе идет неоднородная. То есть если мы посмотрим внимательно, да, то есть где-то здесь переход идет. Здесь вот переход. То есть она не везде одинаковая. Если в данном случае она у меня идет паранитовая, да, вот в этих местах, и только стальная вот в этих местах, то на, на оригинальные японские прокладки здесь идут она с остальными вкладышами и она идет неоднородная со вставками поэтому это вы должны учесть даже после протяжки два раза по 90 градусов которые указаны в мануале у вас не получится добиться одинакового момента затяжки по всему периметру, потому что она неоднородная прокладка. И не стоит добиваться, пытаться тянуть, усираться. То есть у вас идет первая протяжка 29-30 ньютон и два раза по 90 градусов. Это означает, что вы должны два раза вот таким вот таким вот по такой схеме по 90 градусов провернуть после этого все болты в той же самой последовательности, которые указаны в мануале и после третьей протяжки у вас сила, сила затяжки будет около 80 ньютонов, то есть 80 ньютонов здесь идет в принципе затяжка блока, но так как прокладка идет неоднородная Идет до 30 ньютонов Вы затягиваете сначала все болты А затем протягиваете это по 90 градусов И все Усираться там одинаковой затяжки Не стоит вообще пытаться Потому что вы действительно можете добиться того Что просто нахер посрабаете болты Больше 80 ньютонов 4А блок тянуть не стоит Ты меня понял? И резьба здесь не такая мощная. Резьба здесь 1.25. Поэтому я не стою, я не думаю, что пригодится вам это, чтобы до усе руки протягивать болты. Имейте это в виду. С ума сходить нигде не стоит. Все имеет как аккуратность. А мы продолжаем. Дальше, после этого что вы делаете? А после этого вы начинаете устанавливать распредвалы. Распредвалы, вы естественно устанавливаете в последовательности в мануале как указано для начала вы идете вот этот самый первичный распредвал который здесь указан который в принципе основной Это вторичный распредвал то есть у вас получается то что вы выставляете их на метках так здесь это не видно Здесь, короче, будет указана пара меток, то есть у вас верхние метки должны стоять здесь, а по верхам, и две крайние меточки должны стоять друг, друг, на, друг напротив друга. То есть, в принципе, в одной мертвой точке вы должны зафиксировать эти самые распредвалы. Затем уже вы начинаете... Ну, для начала, естественно, как я рассказываю, вы выставляете... Первичный распредвал, это передний ближний к вам, затем вы затягиваете болты бугелей именно тоже по схеме затяжки. Почему так сделано? Потому что там по факту указано затягивать именно с нужной точки, то есть и только потом вы протягиваете эти бугеля до конца, то для того чтобы все было, все было короче, грамотно протянуто. Сила затяжки уже бугеля идет не 29, а всего 13 ньютон. То есть максимум 15 не стоит думать, что тут болты нужно усерво, до усыру затягивать. 13-15 ньютон за глаза этого хватает для того, чтобы протянуть ваши бугеля. Поэтому с ума сходить не стоит, затягивайте ровно так же, как и на как указано в мануале. 13 ньютон хватает для того, чтобы зафиксировать бугеля в нужном положении. И опять же болты бугелей тоже обязательно смазать маслом. Аккуратно, чтобы они были все чистые и все затянуто. Также бугеля, которые указаны вот эти крайние, их рекомендовано устанавливать на герметик прокладку. То есть вот эти места нижние смазывайте края. И затем вот это все оставите. На данном бугеле, вот у меня тут один остался, да, мы выставляем его ровно так же, как он должен был бы быть. То есть вот этот, вот этот бугер, грубо говоря, их выставляем уже последний. И их также устанавливаем на герметик, для того чтобы не сифонило. И перед тем, как естественно установить, вот эту вот стоперную натяжку, которая идет, мы ее обязательно должны снять. Без этого снятия ни хрена не стоит вообще дальше продолжать, потому что вот это то, что я взвел, двойной вот этот ход, двойной зубчатый вал, и его ну зубчатую, двойную зубчатую шестерню, то есть это специально сделано для того, чтобы убрать погрешность, чтобы ну там колебания какие-то короче, ну не жут важно, я не моторист, особенно вам он... Глобально ничего не объясню. И опять же советую все обязательно смазать маслом. посадочные под бугелями, посадочное, вообще весь распредвал. Помажьте вот эти все места соприкосновений Для того чтобы при первичном пуске хотя была бы хоть какая-то смазка. На шестерни особо с ума не сходите, ничего с ними не случится, даже если на них вообще масла не будет. Но вот в этом плане я рекомендую, конечно, вот эту шестерню не помазать, потому что там масло обязательно нужно. Потому что она. Взведенная и после того, как она это, она должна гулять. И в этом вот такая вот схема затяжки. То есть сначала вы установили вот этот, потом выставляете, вставляете вот этот. Также бугеля начинаете протягивать именно вот с этого вот с этих мест, да, ну, по схеме, которую я естественно приложу опять же к вам к видео. То есть полностью затягиваете, протягиваете, последний бугель, опять же, на герметик устанавливаете. И все, в принципе, схема сборки готова. И дальше уже потихоньку начинаете все накидывать. там Впускные выпускные коллекторы. И погнал, погнал, погнал. Ну, надеюсь, на этом я закончу. В принципе, вкратце пробежался. Все, что хотел рассказать, рассказал. и Опять же, хочу довести до вас до того, что не стоит, блин, устанавливать неоригинальные прокладки в ваш мотор. Почему? Если, например, вы не сами это делаете, например, а надо даете какому-то мастеру, который вам делает, блин, чтобы разобрать мотор, с вас вздернут, ну, не меньше 20 тысяч рублей. Это просто за разобрать мотор, перебрать И плюс еще материал вам вылезет Еще так, так же где-то рублей в 15-20 Поэтому я советую Ставьте оригинальные прокладки Оригинальные маслосъемные колпачки Не экономьте на этом денег У вас нету лишних денег перебирать моторы Постоянно раз в два года Потому что если мы возьмем вот такую вот тайваньскую прокладку, да, которая продается Ценники 800 или 900 рублей, я точно не помню Срок службы у нее всего 2 года А все почему? Потому что это кусок говна Она не держится больше 2 лет Даже если вы тут супер моментом затяжки там, не знаю, Электронным динамометрическим ключом на счете тянуть Ничего вы не добьетесь в этом плане Вы ни хрена не сэкономите В итоге будете постоянно перебирать мотор А я советую, что если делать То делать за один раз и навсегда если уже мотор тупо крякнет, например, там все завернет, или что-нибудь еще случится, то, конечно, я понимаю, да, мотор просто на парашу, но, блин, постоянно перебирать мотор я не рекомендую. Потому что оригинальные прокладки, которые вот действительно, оригинальная тойотовская прокладка, которая ГБЦ идет, у нее срок службы, блядь, минимум от 5 до 10 лет, то есть как бы вы даже не туда и не подумайте залазить. Единственное, что придется делать, это периодически менять маслосъемные колпачки. А менять маслосъемные колпачки, так как бы не обязательно разбирать весь на херматоды, снимать эту головку. Достаточно отстегнуть распредвалы, вытащить эти маслосъемные колпачки и установить новые. То есть поэтому я не рекомендую заниматься ерундой, экономить бабки на каких-то там прокладках. Конечно, она стоит порядком дороже, да, или 800-900 рублей, или 3500 стоит оригинально. Но опять же, это вложение надолго, это на 5-10 лет, чтобы вы сейчас это сделали, потом вы туда уже не лезете. И еще одна прокладка Застанавливается всего один раз Не два, не три раза с одной прокладкой вы не можете перебрать мотор Как только вы разбираете головку Вы снимаете прокладку сразу тупо под замену Поэтому советую все делать Оригинальными запчастями Ну надеюсь Видео было кому-то полезно Поставьте классы Подпишись на канал Также подпишись на мои остальные каналы в принципе которые идут в описании это Инстаграм, Телеграм, Яндекс.Зен, вконтакте все будут ссылки в описании кому было интересно переходите подписывайтесь это вы в принципе поддержите канал также подпишитесь и поставьте класс в этому видео чтобы я не мучился не страдал как бы зря ли я это видео я записывал и делал все монтировал или не зря всем спасибо за просмотр и всем пока а я буду дальше собирать свой двигатель наконец-то я его бляха закончил. Ну все, всем пока. Пока.